Здравствуйте, хочу с вами поделиться моим полезным приобретением индукционной печкой Hilton. Печка мне понадобилась для приготовления пищи на даче и дома в случае форс-мажора с подачей газа. Хотел купить обычную электроплитку, стал искать в гугле, какую лучше купить, и на глаза попалась индукционная печь. Преимущество с простой электроплиткой и даже газовые неоспоримые. Во-первых, экономичность. Существенно экономит электроэнергию. КПД нагрева индукционной печи равно 90%, для сравнения на стеклокерамике 50%, на газовой комфорке 60%, а КПД обычной электрической плитки не превышает 30%. Обычная плитка сначала разогревает защитный корпус Потом кастрюлю, при этом греет воздух и только потом содержимое. Естественно, расход электроэнергии будет большой. В индукционной печи сразу идет разогрев содержимого посуды. посуды ну, то, чтобы погрузили. За счет индукционных токов, образуемых в посуде. Поэтому посуда должна быть ферромагнитными, обладать, обладать феромагнитными свойствами. Проверить, годна ли ваша посуда для индуктивной. Для индукционной печи можно магнитиком да, с холодильника, например. Ну вот показываю. Берем холодильник, магнитик. Приклеили. Эти магнитик держится, не падает. Значит, посуда обладает ферромагнитными свойствами. Вот. Ставим. Ну, для, для тестирования залью пол-литра воды. У меня просто тут Литровой емкости не было. Вот я залил пол-литра воды. Так. И включаем. он, вот. Вот, Выставил на максимальную мощность 2 киловатта. Засекаем время. При этом, как можно заметить, печь не греется. Видите? Я к поверхности ставлю э, на поверхность кладу салфетку бумажную. Вот. И рука спокойно терпит, она абсолютно нормальная, температура комнатная. И бумага не воспаляется. Это хорошо, э, безопасно с точки зрения, если ребенок, не дай бог, коснется. Вот. То есть ничего не произойдет. Видите? Вот. Касаясь нормально все. Ну, все характеристики подробно печки вы сможете найти в гугле на печке Hilton. Хилтон. Данная печь тут есть режим. Вот, вода, суп, рис. Что тут еще? Жарить можно. Вот, поддержка температуры в этом самом горячей воды вот, или супа. Подробнее посмотрите в гугле на тип этой печки. Там масса информации. Печь из-за того, что она греет только содержимое посуды. Вот видите, пластиковый корпус, это уже говорит о том, что. Разогрева корпуса не идет. То есть вы можете поставить ее на любую э, деревянную поверхность. Вот закипела. Вот так начинает уже идти, но еще более таких нету. Так, 2 минуты 15 секунд. И то я пропустил. Так. Все. Печь выключится автоматически. Это просто вентилятор гонит воздух, поэтому шум идет, чтобы охладить печь. Вот, в принципе, на этом все. Рекомендую. Если вы хотите экономить электроэнергию, быстро и удобно готовить, то кольца с волком.